С нашей страной творится что-то неладное. И человек мог говорить то, что думает. Теперь властвует цензура и тотальный надзор. Как это случилось? По чьей вине? Безусловно, одни причастны к этому более, чем другие. И с них в свое время спросятся. Но все же признаем правду. Если вы хотите увидеть виновника, достаточно просто посмотреть в зеркало. Я понимаю, почему вы так поступили. Я знаю, вам было страшно. Кто бы не испугался войны, террора, болезни, тысячи бедствий, словно сговорились сбить вас с истинного пути и лишить здравого смысла. Честность, справедливость и свобода – это не просто слова. Это жизненные принципы. Итак, если вы ничего не замечаете, если преступления нынешней власти для вас не очевидны, можете проигнорировать. Но если вы видите то, что вижу я, чувствуете, что чувствую я, если вам дорого то, что дорого мне, тогда я предлагаю присоединиться ко мне. И тогда все вместе мы устроим такое, которое уже никак не